Понеслась? Вот что хочется сказать а, Что ж, так Оу, я вроде бы теперь в топе а, В каком? В каком топе и где конкретно? Гаймодис? А, в смысле в топе по донатам? Да, скорее всего, да Эй, Стим! Россия, ТСДК, Латвия, карта Мираж, и это последний матч на сегодня, дамы и господа, четвертьфинал турнира от Generside Tactics Cup, в общем-то, номер один кап, не просто кап, а номер один. Составы, составы мы с вами будем обсуждать уже немножечко позже, сейчас мы пока что будем смотреть за... Резнёй. За резней мы посмотрели, то есть ДК выиграли ножи, ну и вполне себе логично было бы сейчас увидеть э, смену сторон. Конечно, непонятно а'... будет ли это самая смена сторон. Но это мы сейчас узнаем. А... Все-таки я как-то более привык к тому, что победитель на Мираже, как правило, выигрывает, выигрывает ножи, черт возьми, на Мираже и отправляется играть. В обороне. Вот так. Uh, уже начинают мысли, елки-палки, путаться. Но пока что разминочка. Давайте, наверное, все-таки познакомимся с составами. Uh, команда Ace Team. Это Квазар, Айзами, Квики, Фидози и Неч. Uh, в свою очередь их соперники. Это у нас коллектив ТСДК. Ксанакс, Мазу, Джеуп, Форевер и Фикус. Вот такие никнеймы. Я, конечно, не знаю, прям все ли здесь сейчас или не все здесь сейчас. Я имею в виду, вполне возможно, были какие-то замены. Но я их мог не заметить. Ну и это, кстати, да, дорогие друзья, конечно же, команды быстренько поменялись местами. Ну а как иначе? Как иначе? Никто не изменяет классики жанра. так а, Ну, собственно говоря. А, пистолетка. Пистолетка в самом разгаре. Первые минусы уже отстреляны. Первые головы уже разбиты. И команда ТСДК пытаются оборонять точку А, на которую именно сейчас и выходит команда A-Steam. Но здесь Квазар и Неч делают два минуса. И тем самым зачищают точку А, поставив бомбу. В общем, коллектив может надеяться уже на какие-то... Возможные победы. Но ну, посмотрим, как сейчас справится Джелпы в Оскай. Оскай. Такого нет. Такого я вам не озвучивал. Это у нас кто, получается, Мазу? Опа, ничейся. Хороший хедшот. Хороший хэдшот, но и очень долгие действия у вместе со своим товарищем э, Джобом Очень долго э, шли на ретейк. Ну и как следствие, все попытки прийти на него вовремя, естественно, увенчались э, взрывом бомбы. который почему-то сейчас просто бомба взрывалась без взрыва. Вот так вот бывает. Ну что ж, это 1-0. Атака ведет. Сегодня целый день такие вот истории прикольные происходят, да, с точки зрения какие? С точки зрения того, что атака на мираже у всех команд почему-то прикольная какая-то, да, то есть необычная. Никто атаку в одну калитку не сливает, и пистолетки-то наоборот вся атакующая сторона сегодня забирает. Forever, отличная аркада, но какой же сверх... Удачный тайминг он ловит для себя, но Дигл успел подрезать. Все-таки удалось. Что дальше? Дальше ничего. Дальше атака заходит на точку Б. И здесь пытался сейчас, конечно, фокус что-то реализовать, но A-Steam непреклонный. И, в принципе, что еще можно было ожидать-то a находится в стране, у которой есть девайсы. вот ТСДК, вынуждены экономически, и это. Ни разу вообще не удивительно, что ТСДК, конечно, все перестрелки по всем фронтам будут сливать 2.0 Скорее нужно ждать полноценный девайсный, который, в принципе, можно было бы запустить уже даже сейчас Но тут, конечно, вопрос, станут ли ТСДК это делать И, как вы можете заметить, именно этим они сейчас и занимаются И да, коллектив из Латвии приобретают полноценный пай. Но разве что, конечно, все достаточно грустно по раскидкам. Ну и по диффузам то честно сказать, тоже все грустновато, всего-навсего, всего, одни, на всю команду. Но! Энтри-фраг, -э, На удивление, как раз-таки, за команды ТСДК почему-то размена не последовало, Ну, в плане быстрого размена не последовало. Игрок атаки как-то откололся от своей команды и шел в соло. Меч! Это нечто! Вот это да, замечательный хэдшот. В дым. Еще к тому же просто на шару зажал и попал. Кто-то скажет, что что в этом замечательного. А я скажу вам, ребят, что замечательного в этом на самом деле много. Чуечка и везение. Вот что в этом замечательно. Итак, подтянувшийся Фикус забирает соперника. Джелб также один минус. Но, увы, увы. Все потрачено, да? Потому что, как вы можете заметить, сами... Сами. Такого я, по-моему, тоже не называл вообще. Айзами. Прошу прощения. Айзами. Вот такого называл, да. Айзами делает всю грязную работу, которую нужно было сделать за свою команду с достаточно неплохой позиции 3-0. Увы, первый Девайсный раунд команды ТСДК улетел куда-то далеко на отдых Я надеюсь, что вернется он, конечно же, скоро И ТСДК еще себя покажут с хорошей точки, как команда При всем уважении к команде A-Steam Я бы, конечно, хотел видеть борьбу, а все-таки не избиение Но если A-Steam настолько жесткий, то пусть докажут это именно в бою Сейчас вы видите выход на точку А в исполнении команды Эй, Steam, ТСДК уже в меньшинстве, причем в глобальном, в тотальном меньшинстве. Ксанокс последний. Ну и тут, конечно, будет очень... Да ничего не будет здесь сложного на самом деле. Что здесь в принципе можно сделать? Ничего. Можно уйти на сейф и попытаться спасти армор как минимум хотя бы. Можно пойти попробовать выбить с кого-то девайс. Но за победу в раунде здесь уже, к сожалению, не поборешься. Уж ничего с этим не поделаешь. Таким образом, мы получаем четвертый раунд для коллектива Ace Team. И это, я хочу сказать, достаточно уверенное начало за атакующую сторону. Перспективы какие, опять же, да? То есть, ну, вторая половина для Ace Team будет максимально простой. Если все будет сохраняться точно так же, как идет сейчас. То есть, если своим чередом команда Ace Team э, будут набирать раунд за раундом, то, ну, представьте, что они будут делать, находясь в сильной стороне. Опять же, при всем уважении к командам. Я еще перед началом трансляции говорил, я ни за кого не болею. Я просто понимаю, что мои слова могут трактовать не совсем верно и не совсем корректно. Не ищите в них какой-то скрытый смысл. Победит сильнейшая команда. 4-0 на табло, и у команды ТСДК появляется шанс сделать еще один бай раунд. Я надеюсь, что в этот раз он будет уже более успешным, и энтри, тем не менее, все-таки за ними же. Ай-яй-яй. Ну, Фикус, понятное дело, что здесь был, по сути, отрезан от своих тиммейтов. По нему была информация. Ему так или иначе приходилось бы либо жертвовать собой, либо вступать. Э, по -по -по -по. Хочу поправить. Это нечь. Что нечь? Это тренч. Прошу прощения, но мне дали информацию о том, что неч это неч. Но в любом случае, хорошо. Я учту. Спасибо. Как можно скачать cs 1.6? Маруф, берешь, покупаешь э, в Стиме лицензионную версию Counter-Strike, качаешь ее и все. Ее надо покупать. На фейсе эти игры? Да. Forever! Где-то, где-то остается Forever. И это единственная надежда команды ТСДК на победу в раунде. Но, увы, и эту надежду и Стиму своих соперников отнимают. 5-0. Беда-печаль. Беда-печаль в чем? В нулевом результате, который сейчас пока что демонстрирует ТСДК. Да, отчасти. А можно ли это назвать тем самым явлением, о котором я говорил ранее? То есть не стыдный матч даже при 16-0. Безусловно, да. ТСДК пытаются бороться, пытаются забирать... Как... Пау! Пау-пау-пау-пау-пау! Черт возьми, вот это Зевса сейчас получил у нас голубчик э -э, с никнеймом Фидози. Да, все правильно. Фидози абсолютно верно. Я прав. Федози. Ай-яй-яй-яй-яй. Тренч, да? Тренч. Абсолютно верно. Тренч. А Килушечка с калаша. минуса от Айзами. И снова тренч. Открывается на этот раз с коннектора, но с минусом уже по фореверу. 6-0. Вот это, блин, да. Вот это здорово. Ну, кстати, кстати, дамы и господа Конечно же, небольшая историческая справка Команда под названием э, Плюс В Заняли восьмое место в рамках данного турнира Седьмое место э, Досталось команде Господи, а как они, слушай, подожди, а как они назывались? О, я забыл Nice4U играли... А, седьмое место за командой на Киев, шестое место заняла команда, вот, проигравшая только что своим соперником, это команда Sinful. И команда, которая проиграет сейчас, займет пятое место, это будет не самое приятное место, но по центру, так скажем, аккуратно по центру турнирной таблицы. Что ж. Штренч, отличная реакция, отличная А им все у него в порядке со стрельбой. И это уже неоднократно мы с вами видели. Но вот что сейчас будет Васкай делать вместе с Джеубом. Мне прям вот совсем сложно представить, учитывая, что точка Б полностью без контроля команда Т ТСДК, куда абсолютно спокойно заходи, не хочу. И выигрывай раунд, собственно. Да, но почему-то A-Steam. Ну, настолько медленно пытаются реализовать свое численное преимущество, которое у них на секундочку двукратное. Позиционно, опять же, точку Б можно было отсканировать уже вдоль и поперек, но они только сейчас на нее выходят. Ну, мне кажется, просто это чересчур осторожные действия, которые затягивают время. Глобально-то ничего не поменяется, ситуация не изменится, но вот могут получиться вот такие досадные ошибочки. Когда теперь можно увидеть уже ретейк в свою калитку, но я не думаю, что он будет на самом деле, потому что, ну, АВП. А, как я уже говорил в предыдущем матче, АВП — это просто вот якорь. Стоит взять АВП — все, игрок с ней сразу уходит на сейв практически всегда. Это не сказать, что это плохо. Да, потому что просто так лишиться снайперской винтовки, ну, это слишком. Это слишком, дамы и господа, нельзя так делать. Но и сейвить ее каждый раунд тоже не нужно. Нужно соизмерять профит, который дает снайперская винтовка, с той самой мобильностью, которой она лишает. Ну, а пока 7:0. 7-0. Две снайперские винтовки, елки-палки. Еще и Васкай где-то нашел снайперскую винтовку. Вот этот поворот. Ну давайте посмотрим хорошо. Я надеюсь, команда ТСДК в этом раунде меня удивит. Все-таки два Авика. Это неспроста, наверное. Есть какой-то план определенно на такой раунд. Какая-то мета все-таки должна быть. Но это дефолтные 2-1-2 по расстановке с возможным прессингом, например, на меду. Да? Но нет, здесь снайпер. И очевидно, что прессинга уже, конечно, не будет. А, ну, а по позициям команды и Steam тоже все довольно интересно и читаемо. Довольно интересно наблюдать матч, наблюдать матч по CSGO, но почему-то привычнее с двумя комментаторами. Ну, это логично, потому что все-таки, когда CSGO появилась на киберспортивной профессиональной киберспортивной сцене, уже 1.6 комментировали по двое, и поэтому все чаще и чаще, конечно же, CSGO комментируется на двумя. Видимо, просмотр турниров дает о себе знать Однозначно, однозначно, конечно Васкай Работает снайперская винтовочка Не зря, видимо, все-таки Васкай ее сейвил Но, увы, размен последовал И это, конечно, печальная новость Тренч забирает ксанокса и... Фикус Фикус минус со снайперской винтовки 3 в 2 Атака разменялась не в плюс для себя Но, однако, успели поставить бомбу Тренч! А Вот это! Ой, какой мужчина, дамы и господа! Это Эйс в исполнении тренча. Минус 5 оформляет игрок команды Steam. Вот это, елки-палки. Вот это, елки-палки. 8-0. Бесподобно. Васкай. Да сейчас с Уизи сделаю, что-то пошло не так Ну, не прям совсем уж, чтобы что-то пошло не так Кстати, статистика Ваская 3.06 Ну, да, наверное, скорее можно сказать, что что-то пошло не так Но, вы видите? Видите, как реабилитировался человек, а? Какие штуки делает? фраг он очень важен и он очень нужен Форевер, тем не менее, свою позицию не реализовал Ближнее, но... Но не идеальное, да? Давайте назовем это так <смех> да, чат аж сразу э, воодушевился и удивился тому, что сейчас произошло, но это приятное удивление, конечно, для болельщиков команды a Steam. И, между прочим, победа в первой половине уже за слабой стороной. Вот так вот, на секундочку, да? Полетела флешка. Под эту флешку, естественно, на точку А заваливается вся бригада команды A Steam И с КТ респауна на ретейк бегут сразу два игрока. Первый из них уже прибежал. И вот совсем зря он так быстро это сделал. Ну а по звуки устанавливающиеся бомбы Айзами забирает Джеоба. Ксанакс, Ксанекс! Нет. К сожалению, видимо, надо все-таки Xanax сейчас списать со счетов раньше времени. Обычно этим не занимаюсь. Но какой здесь ретейк? Ни дефьюз китов, ни толком нормального девайса, ни, естественно, какой-то либо раскидки. Все грустненько. Трое с одной позиции ретейкают. Как аналитик, могу сказать, что это было глупо. Да, очевидно, что это было глупо. Конечно, концентрировать весь огонь на одну точку, это всегда проще будет, соответственно, сдержать. да. То есть нужно же как бы, как тот самый спрут, со всех сторон обволакивать э базу Б в данной ситуации и пытаться при этом всем, конечно же, э Искать соперника, но не дать сфокусироваться на одной позиции. Да? Нужно, нужно дергать, так скажем, за разные uh, точки. А здесь просто все на пролом uh, вход побежали. Да и вот, в общем-то, и все. Вижу сообщение, что за турик вообще. Дам ссылочку чуть-чуть попозже. Мажор. Ну нет, конечно, совсем не мажор на минималочках, но скину ссылочку буквально вот. Буквально вот через э, минутку. В конце этого раунда, короче. Ситуация 2 в 2. И, наконец-то, латвийская команда впритык приблизилась к тому... А, мне ответил комментатор, я крутой. Рад. Рад, что вам настолько приятно, что я вам ответил. Ну что, Федузи. Флешечка полетела. Нужно сдерживать против Ваская. Полетела еще одна флешечка. Попытка переиграть. И все-таки переигрывает 10. 10, елки-палки, дамы и господа. 10-0. Это прям, ну, серьезненько-серьезненько. Иначе я просто не могу назвать это все. Но если даже 2 в 2 не выбивается, ну, перспектив здесь... Э... Действительно, совсем мало становится. Комментатор, Квеки лучший, да? А я не знаю, кто такой Квеки. Простите, пожалуйста, я... не. А, Квеки. Господи, все, это Квеки, игрок команды Steam, то есть имеется в виду Ну, 7-2-3 Статистика него воута уж какая прям э, Сверх какая-то Нормальная, но э, Крепко, крепко сыграно Во всяком случае, КД хороший По крайней мере против такого соперника Уважаемый комментатор, пожалуйста Передайте привет моим друзьям Мы болеем за игрока Квеки э, Пишет э, сеньорита Тча Сенорита ча, сеньорита или сенорита, сложный у вас никнейм, но в любом случае передал, передал. Привет, привет Квики, и всем друзьям, вот товариществеча. Ты СДК, пусть паузу возьмут, сбить кураж соперника. Я думаю, кураж здесь уже не сбиваемый. Вау, Баскай! Дает, наконец-то, надежду. Ну, посмотрим, как на эту надежду сейчас накинется Квазар. Сможет ли он воспрепятствовать победе в 11 раунде? Да, конечно, нет. У него Фикус в спине. Лол. Просто лол. А, развалили ТСДК. И... Дамы и господа, наконец-то. Это все-таки не 16-0. Как минимум, это будет 16-1. Но я надеюсь, что все-таки не 16-1. Ну, посмотрим. посмотрим. А потом запись можно будет посмотреть. Антлайф Да, конечно, запись будет сохранена на Ютубе и опубликована в моей группе ВК. Александр, как думаете, за сколько GO раша готовы отдать свою сборку для стриминга? О, я, честно сказать, даже не знаю, что это за... Простите, к моему величайшему студу не знаю, кто такие CSGO-Раша. Далек я от этого. Далек, очень далек. Но, думаю, не задешево. К веке мой лучший брат, пишет зритель на Твиче. Вот так вот. Ну, не могу озвучивать первое слово вашего никнейма, понимаете, да? Ну, Козар или Козар. Козар, скорее всего, да? Хотя, не знаю. <laughs> не суть, не суть. В общем, вот этот товарищ написал, к веке мой лучший брат. А есть еще, то есть, не лучший брат. Джоб, <laughs> энтри uh, по... Я забыл уже, по тренчу. А далее снайперская дуэль, которая, кстати, между прочим, остается пипетка. Какой у вас красивый лаконичный никнейм. Спасибо большое за подписочку. Ну а тем временем продвигаемся дальше. Ситуация 4 в 3 с перевесом минимальным, но все таки с перевесом за командой ТСДК. Правда, перевес тут же нивелируется стараниями Квазара, ну и Федози ставит бомбу. В общем-то, 4 в 3. То есть, в общем-то... Ой, простите, 3 в 3. То есть, мятбой. Миатбой. Спасибо большое. Вам... Надеюсь, я правильно прочел. <звучит> Ч -ч -ч -чебупель. Чебупель. Чебупель я. По-моему, да, правильно так. <свakt> <свakt> Ребята, вы еще заспамили подписочками. Спасибо вам большое. Отличная аудитория. Снекис, uh, спасибо большое за подписку. 1-1. Ретейкнуть команде ТСДК, к сожалению, не удается. Потенциально, конечно, были шансы. Агрессив... агрессив Экетч. <laughs> Почему у вас у всех такие никнеймы нечитаемые? <laughs> вот тот самый никнейм, который первое слово не могу читать. Спасибо вам, ребята, вы реально лучшие. Отлично, отлично делаете. Вообще прям вот по красоте. А, Квики. Квики, кстати, тот самый, которому нужно было передать привет, сделал минус на точке А, в какой-то степени даже важный минус, потому что убил, по сути, опорника точки А, который должен был ренейм 322 Соло интересный никнейм, но хотя бы читаемый, спасибо за подписочку, спасибо, комментатор, всегда, пожалуйста, не за что. Ну что, попытки прострелить что-то от игроков команды ТСДК, увы и ах, но пока что далеки от идеала. Очень хотелось бы, конечно, чтобы эти прострелы хоть как-то где-то долетали, но долетов никаких не происходит, разве что только игроки обороны теперь вынуждены спасаться бегством. Ну, Ксанакс уже однозначно не спасется, он по-любому зажат между двух огней. И, да, его убивает Тренч, но а вот Фореверу еще пока есть возможность свалить, и он, естественно, этой возможности пользуется. Комментатор, вы хороший. Спасибо. Я очень рад, что вы меня вот так счит... считаете, что я хороший. Это. Это греет душу. 12-1. Квеки капитан Капит и снайпер. А. Квеки капитан команды и снайпер. Ведет команду за собой. Вот как пишут. Круто. Это сильно. Итак, Четыре автомата. Калашникова, хотел я сказать, но потом разглядел, что увидел их, оказывается, 5. Васкай. Вот так вот постоял, называется, на прострельной линии. 42 хп осталось. Соперника увидеть не успел, вероятнее всего. Но зато 42 хп осталось. Неплохо постоял. Минус Джеуп и хаешечкой все-таки добивают Ваская. 5 в 3. Но здесь, конечно, команде ТСДК очень тяжело будет. Даже хоть как-то вообще реабилитироваться за то, что. Происходит, на ну, происходит просто убийство, избиение, как бы это жестко не звучало. 13-1, последний раунд первой половины, дорогие друзья, который, мне кажется, целиком и полностью уже ни на что не повлияет. Статистика на ваших экранах. Я не знаю, есть ли здесь смысл о чем-то говорить. Увы, но команда ТСДК сегодня явно слабее коллектива Ace Team. Это не повод расстраиваться, это не повод для грусти, это повод э, найти ошибки э, в своей игре и попытаться эти ошибки исправить. Ну и самое главное, конечно же, э, больше тренироваться и в таком случае в перспективе. Мы, может быть, когда-нибудь увидим матч-реванш между командой TSDK и командой Ace Team. И Снеку привет передает э, товарищ Козар или Козар. Я не знаю, опять же, простите, как правильно. На какую букву здесь ставится ударение? Не могу, не могу ответить. Ну что, череда разменов. Ой, Фикус спрыгивает на голову своего соперника. Это был Федози. И Федози такой просто в шоке. Ты чё, говоришь? Стоишь у меня на голове, на тебе с АВП. Два в два. Игроки атаки остались красными, но это тренчи Федози. Там снайперская винтовка. Просто это самое важное, что нужно сейчас понимать, потому что АВП ваншотнет по барабану. Сколько там ХП у снайпера? Но вот Тренч, это человек, который, в общем-то, сейчас имеет 9 хелс-поинтов, оп, и мог бы спасти, по идее, своего тиммейта, но, скорее всего, не сумеет это сделать. И, да, уже поздно спасать тиммейта, но самое главное здесь не спалиться и вытаскивает. Вот это поворот, дорогие друзья. 14.1. Я, честно сказать, не ожидал, что сейчас именно так все произойдет. Но приколы, они не останавливаются сегодня. Просто не на секунду, блин. Просто не на секунду. Что ж, 14.1. А, ну... Просто, как бы, конечно, хочется проанализировать сложившиеся, и хочется проанализировать все события, которые в перспективе еще могут произойти в этом матче. Но я боюсь, что дальше пистолетки этот матч может не продвинуться, потому что Юспы, ну, очевидно, да, вот, ну, пожалуйста, Квики, к Квеки, точнее, как все пишут в чате, будем так его и называть. Ну, очевиднейшим уже образом просто уработал Васкай. и дальше какие перспективы? Ну, при, перспективы приблизительно такие, да? Отлететь, просто кучу хэдшотов получить, там чуть ли не на нож уже посадили, вы видели, игрок с ножом уже бежал резать 15-1 Эх, не могу стать фолловером на Твиче Странно, э, Роман, почему? А вы знаете легенду Снека 228? Нет, к сожалению, не знаю Матчпоинт, матчпоинт. я уже сегодня третий раз говорю фразу матчпоинта. Это и не удивительно, потому что это уже третий матчпоинт на сегодня. Но и, видимо, это помимо того, что это матчпоинт, еще и последний раунд первой половины, да? А, Кстанокс пытается что-то насканить здесь. Я не знаю, честно говоря, что за мувы это были сейчас, но ну, ладно. Окей. Джеуп последний, и команда ТСДК просто уже начинает выходить, к сожалению, в общем-то, даже ничего и не дожидаясь. Хотя, а вдруг джеуп сейчас затащут? А вдруг? Ну вот просто. О. Ну окей, но мог же ведь. В теории же ведь мог затащить. 16-1. Весьма интересный, забавный одновременно и простой матч. Который позволил нам немножко расслабиться, пообщаться с чатиком, пообщаться вообще с друг с другом глобально.